Мне кажется, уже все концовочка уже должна быть какая-то крас красочная. Ключ готов, Иерарх. Мы ждем твоих указаний. Каракс, ага, ну понятно. Выйди на связь с нашим флотом. Я обращусь ко всем тамплиерам. Понятно, в общем-то, мы еще раз еще будем защищать этот ключ, наверное. Это вот будет реально последняя миссия. Не знаю, что еще может быть. Собратья, услышьте меня! У нас мало времени. Вы и те, кто сейчас томится в рабстве Амуна на поверхности Аюра, Все, что осталось от нашей расы. Нашей цивилизации. В былые времена мы были стражами мира в галактике. Но гордыня и рас преодолели нас. Не дав исполнить наш священный долг. Кхала... Призванная нас объединить, только усилила нашу Рознь. Надежда оказалась ложной. И сегодня мы должны отказаться от этой луши, Оставить наши предубеждения и самонадеянность в прошлом. Теперь мы сражаемся, зная, что наш народ не обречен что протосы могут стать единым народом и смогут основать новую, великую цивилизацию. Доверьтесь друг другу в грядущей битве. Сражайтесь вместе. Победим мы в этой битве или проиграем, она оставит след в памяти Вселенной. чтобы собрать сильную армию, нужно комбинировать разные типа войск. Ну, это логично. Ключ на месте, Иерарх. Для полной зарядки ему понадобится время. Неразимо готова, Артамис. Мы будем удерживать северный подход к храму. Мы с чистильщиками будем охранять южный проход. А я займу базу на передовой. Он познает мою ярость из первых рук. Мои войска будут охранять ключ и обеспечивать вас подкреплением по мере возможности. Иерарх, пока нам угрожают только зерки. Но что если в дело вступит золотая армада? Отключение псимадрицы лишь задержало их возвращение. Можешь не сомневаться, Аму нагружит на нас всю мощь великого флота. Но мы Телаамы и наши сплоченные ряды не дрогнут. Энтаро эм Адун, Энтаро эм Тассадар, Энтаро эм Зирадул. Начинаем заново. Так, ладно, все, короче. Создаем опять-таки дофига сейчас рабочих. Артанис, твои вершители не смогут в одиночку удерживать подходы к храму. Будь готов отправиться к ним на помощь в любую минуту. Сразу сюда, наверное, пошли его. Хотя нет, бесполезно этот Но Да уже поздно обратно, давай туда. Я... Не хватает нинералов! Не хватает нинералов! Не хватает нинералов! Враг приближается. Неразимов, обнажите клинки истребления. Ни шагу назад. Мы едины с тенью. С тенью. Да, че Наверное, я покупал. А как он у меня он появился? Нет, я просто его наколдовал, наверное. Пиратских игр у меня на канале не вообще нету, Поэтому не пишите а мне по поводу того, пожить? что типа... А, может у тебя пиратская версия или еще что-нибудь подобное. Нет, ребята. У меня пиратских нет вообще игр на канале. И никогда не будет, хочу заметить. Так, вот. Теперь еще и донат не отображается. Просто жесть. Что произошло? Почему все исчезло? Я хер знает. Просто... Игра, да не знаю, наколдовала, что все лагало, вылетало. И так далее. И возможно, это на и самом сон. деле... На самом деле виноват Амун, вполне возможно. Теория заговора. заговора. Так, пока что давайте-ка это... Так, давайте мы создадим побольше казарм, вот что я думаю, побольше казарм. Не хватает минералов. Потом давайте создадим еще тогда архивы тамплиеров. Хватает... Зерги приближаются к южному входу. Амун ищет уязвимые места в нашей обороне. Покажите ему, что их нет. 再见。 Он использует самые мощные корабли армады чтобы разрушить ключ с болью в сердце я вынужден приказать уничтожить их Твой народ. Но на деле ты просто убийца. Тебя ждет лишь собвение. Интересно, а почему он убийца -то? Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Не хват... Нужно построить больше пилонов. здесь их имеет. Надо помогать. Ну все, уже убили. Ладно. Так, теперь нам надо сюда. Артанис, золотая армада атакует копье Адуна. Я буду помогать твоим войскам по мере сил. Но корабль получает серьезный урок. Твой корабль. Ты так надеешься на него. И все напрасно. Амун посылает свои легионы к центральному проходу. вам нужна помощь. Мне сейчас нужна помощь авианосцы. Нужно построить больше пилонов. Еще один флот направляется к ключу. Отразите атаку. Ну жестко, конечно, погасили, конечно, жестко. Улучшение база союзников. База союзников вроде Я здесь среди детей. Свободного рабочего, я думаю, его лучше сюда отправить. Ой, так, сюда, сюда, сюда, потом сюда. Так, на хрена ты туда пошел. А чё, Аларак? Аларак умер, что ли? И мы уничтожим их Непонятно, куда делся Аларак. Не, ну я видел, что он умер, но я думаю, может он возродится. Видимо, нифига он не возрождается. Здесь надо срочно помогать, забиваем полностью на тот фланг Такую половину заряжена держитесь воины мне надо еще казах враги атакуют с двух сторон их Это силы твою... многочисленны шпион атакован Область Иерарх, огромная флотилия кораблей Золотой Армады держит курс на ключ Готовься к нападению Требуется Воин пробудился я здесь, среди теней. Убить Требуется больше успеха. защиты вышла из строя, мы больше не можем усиливать ваши щиты. банить. пылает на да, это точно так ну все вроде везде укрепился везде укрепился Сияющий символ высокомерия. Вас погубит ваша же гордыня. Да ладно. Чё это? Ух, вроде всё укрепил прям вообще по максу, как мог только. Ну тут, конечно, можно было бы получше сделать все. База атакована. Так, так, так, так, вон там их вот много. Твою мать, откуда ее съебись? Застрял, отлично. Я застрял, я застрял. ядро в критическом состоянии мы больше не сможем помочь тебе и рано. мой Пукан в критическом состоянии помогите так, я опять за... кого... сделал так, что застрял у меня. Обяднаны кровью, Артанис. Уже Спаситель. Сопротивляясь, ты несешь своему народу лишь смерть. Ира, сканеры засекли огромное количество роторских биосигналов. Амун послал всех одержимых тамплиеров на захват ключа. Мы выстоим, Каракс. Мы должны естественно мы тут вообще я думаю без вариантов они не проручат здесь у меня вот довольно хлипкая оборона о, освободили количество энергии победа близка И не теряйте веры братья Он знает нашу наш пилон атаковал <служив noise> <Паса отбора. служив noise> на наши зомби напали База атакована. Ваши войска вступили в бой. Какая жесть там происходит. Просто авианосцы уничтожают всех. враги Ключ готов к использованию, Ирах. Воины, отступайте к ключу Пусть они приходят Силендис селендис тамплиеры освободитесь от амуна отсеките нейронные узы! Кем мы станем без Халы? Что нас ждет? Свобода. Знали темного обратно в пустоту. Мы обрели свободу. Все благодаря тебе. Я воплощу нашу великую мечту о едином народе. Мы соберем выживших. Отстроим города. Мы отринем старые разногласия и построим новое общество. Вместе мы будем вершить свою судьбу среди. Похоже, конец. Компанию мы закончили, наконец-таки. На самом деле, миссия очень легкая была бы, если бы я доконтролил бы Архонта. В принципе, так мы не допустили уничтожения ни одного Нексуса, ни одного нашего союзника не уничтожили полностью. Так что можно сказать, что, в принципе, была несложная борьба. Лего все узвивает. Видимо, сейчас титры поют. или нет? Это невозможно. Иерарх. Мы получаем чужой сигнал. И он Сульнара. Это Керриган. Или, подождите, это еще не конец. Эпилог еще есть. О -о -о. Ладно, всем пока, удачи.